Сегодня мы обсудим отличие рас или племен в моей терминологии, или народов в пути искателей от монстров и наоборот. С одной стороны, есть у нас всякие книжки с самых обложек, заявляющие о том, что э, там что ни страница, то сплошные монстры. С другой, есть какое-то такое полуинтуитивное понимание того, что, скажем, Эльф или гном это не просто отдельно взятый монстр, а это часть чего-то большего, какой-то традиции, цивилизации. Это представитель культуры, сообщества, существующий в богатом и значимом для нас контексте. Скажем, если взять медведя или сову, или совомедведя сразу, ну или ядовитую змею какую-нибудь, понятно, что это монстр. А если взять эльфов, дварфов или не знаю, кентавров, драконорожденных, это явно расы или племена или народы. Но есть огромное количество различных существ, попадающих между ними, про которых мы уже так, ну, ну, не так убежденно займем ту или иную сторону. Скажем, Химера это все же, наверное, монстр. Во всяком случае, если провести такой гипотетический опрос всех ролевиков разных народов, подавляющее большинство не будет ожидать в следующем читаемом им сеттинге такую расу Химер. А вот орки, скажем, изначально писавшиеся как злобные монстры, все же видятся нам полноценной расой со своими плюсами и минусами, с характером, культурой и совсем таким прочим. Как классифицировать драконов или, скажем, троллей, это уже очень большой вопрос. Очень различающийся от сеттинга к сеттингу. Но попробуем разобраться. В общей сложности я надумал семь разных способов провести раздел четче. Во-первых, делить можно очень просто, забыв наши литературные и кинематографические корни. В настольные ролевые игры мы играем в конце концов или нет? Те, что за нас, это расы. Те, что против нас, это монстры. Легко и просто. Если заглянуть в олдскульные игры, или в игры с упрощенной системой, то там вы найдете именно это. Вот вам выбор из 5 или 7, или сколько там есть. Раз. Ими играть надо вот так. Вот он список монстров. В первой версии «Продвинутых подземелья и драконов» так честно и сказано, если мастер сказал, что вы встретили монстра, значит будет драка. Ну или какое-то противостояние. В основных подземельях и драконов было и того хлеще: все, что не игрок персонажа, это монстр. Для такого сейчас все-таки чаще используют термин ныпыцы не игровой персонаж или там мастерский персонаж, или персонаж мастера. А э, слово монстр используют для чего-то еще вот для чего мы пытаемся разобраться. Проблем с таким ответом э, две. Он ничего не объясняет в терминах самого мира и сеттинга, это раз. И два, рано или поздно к вам заявится игрок, желающий поиграть гнольным или големом или тараском. И вы вынуждены будете вернуться к этому вопросу и на этот раз уже додумать его до конца. Во-вторых, можно взять за основу численность. Монстр у нас как правило один, ну или по крайней мере это одна группа, это Орда Гоблинов, или Отряд Огров, или Пара Великанов, или Стадо Пегасов, или Клин Гиппогрифов, или Гнездо Химер. Из-за тяготения большинства игр к разнообразию как основному методу обеспечения развлечения игроков, с одними и теми же монстрами мы почти никогда не сталкиваемся много раз за одну игру. Это набивает оскомин. С другой стороны, если мы едем через Терианскую степь, проходим сквозь Эльфийский лес или э, пробираемся по дварским туннелям, то почти все попадающиеся нам персонажи будут относиться к доминирующему на данном ландшафте племени. Заметьте, меня так и потянуло сказать персонаж по отношению к расам, но не к монстрам. И это подводит нас к следующему пункту: деление может быть просто по такой нормальности или человечности. Чем больше кто-то похож на людей, на человеков, тем легче понять и принять их как народ, как племя, как расу. Орки, в конце концов, это ну, те же люди, только зеленее и там с клыками на выкат, и рычат чаще. Ну, подумаешь, у каждого свои недостатки. С другой стороны, какой-нибудь многородый барматун уже вызывает сомнение в том, что ну, я не знаю, что у него были папа и мама, бабушка с дедушкой, что он ходил в школу, и что он попал в данжен, только вылетев из универа за незакрытый зачет повышки. Мне этот способ, как и те два, что до него, не совсем по душе, просто потому что они по сути своей дискриминирующие. Вот эти похожи на нас, они с нами, а вот те против, они чудовища. Так всегда делали пропагандисты в нашем с вами мире, в агитационных целях, особенно в острых конфликтах и войнах. Человек, ну в смысле обычный человек, вот как мы с вами, он так уж устроен, что если его отправлять на войну с ощущением, что с той стороны будут такие же парни, как и он, и как его соседи и друзья, то у человека потихоньку начинает ехать крыша. И хорошо, ну, для генералов, во всяком случае, хорошо, если она съезжает уже по возвращении из очередного Афганистана или там Вьетнама или еще откуда, а может съехать и сразу там, и тогда получится уже не война, а фиг знает что. Поэтому лучше сказать, что это мы тут вот все люди с большой буквы, в белых пальто стоим, красивые, и высоко держим моральные ценности, стянутые духовными скрепами, а на той стороне уроды, дебилы и монстры, монстры. Они едят детей, они мучают котят, ну точно монстры. Такая вот психологическая защита, заодно отвлекающая своих же от того, что на той стороне у монстров есть куча еды или там золота, или нефти. Но это дискурс и рефрейминг, а мы с вами о глобальном, о большом и чистом. Еще один способ понять, раса у нас или монстры, на мой взгляд, весьма любопытный. Это поглядеть на представителей этого вида. Если их мало, или они все одинаковые, это, и, и как вообще продолжается род непонятно, то это монстр. Если много, все разные, активно плодятся, и одно поколение сменяет другое, то это или раса, или естественное животное, или что-то близкое к нему, какой-нибудь динозавр. Это просто вопрос экосистемный. И данжен-мастеры, они люди занятые, проблем у них много, задачи сложные. Почти никто до мельчайших деталей не будет продумывать, как там размножаются не знаю, тараски или те же химеры. Ну, вымрут они и фиг с ними, только жить легче станет. С животными же это происходит как-то ну автоматически, просто на школьных знаниях. Плюс здесь, конечно, есть тонкая связь с первыми методами. Вроде того, что раз уж раса сделана игромеханически для выбора игроков, то там будет множество настроек, которые можно покрутить. А если монстр сделан для мастера, чтобы можно было взять книжку, достать его и быстро в партию бросить, то там их будет меньше или ими будет сложнее пользоваться. Исключений здесь очень много, но метод мне кажется забавным. Раз уж зашел разговор о способностях монстров и племен, можно чисто по ним тоже провести границу. Почему многие мастера не любят, когда игроки выбирают себе монстров в виде расы? Не просто потому, что они все такие козлы упертые, а потому что монстров делают, дизайнят для другой цели. И от того у них много способностей, ну просто неудобных, неподходящих для долгой игры. Всякие там, не знаю, возможности желания кастовать раз в день, да даже раз в месяц, действия логова, да даже полет, имеющийся у партии полет кардинально меняет картину того, какие проблемы для этой партии вообще являются проблемами. Мне лично знакомы мастера, которые категорически против любых летающих персонажей на любом уровне у игроков и сообщают об этом в первую же минуту своего знакомства. Ну, тут уж кому что. Один из моих любимых способов, которым мало кто доводит до логического конца, но он все равно остается одним из самых любимых, это разделение по флафу. Раса, народ, нация, племя это то, у чего есть своя культура. Что такое культура? Это, это очень много чего. Но в первую очередь это язык. Язык, помогающий выражать и структурировать мысли именно так, как хотят выражать и излагать мысли его носители. Желательно с каким-нибудь алфавитом, который тоже соответствует духу племени и позволяет добавить экзотика какая нибудь клинописью дварфов, узелковое письмо у эльфов. Разноцветные съедобные картинки у гномов или полуросликов, орнаменты у циклопов, рубленый многоалфавитный шрифт Тавразу, размашистые схемы свободной формы у агелов и вампиров, напоминающие скорее карты звездного неба с рассыпанными между ними демоническими сигилами. За что, скажите, пожалуйста, за что кентаврам в ДНД ни одной версии ДНД не дали права иметь свой язык? Чем они провинились? Нигде их нет. Вход в библиотеку с копытами закрыт или что? Но... Культура, конечно, это далеко-далеко не только язык, это, э, это воспитание, это образование, традиции, суеверия, праздники, это манера мыслить, это нормы и шаблоны поведения, это жизненные ценности, общественная организация, социальные институты, отношения к себе, к соседям, к миру, к жизни, к смерти, к друзьям, к врагам, очень много всего. Всего, что может не просто добавить деталей в ваши игры, а вывести их на иной и уровень, достигая уровень, уровней радости и наслаждения происходящим, о которых вы без всего этого даже не подозревали. Ну и последний способ э, провести границу между монстрами и расами, который пришел мне на ум, это наличие либо отсутствие каких-то долгосрочных планов. Каждая раса, каждый вид находится так или иначе в связи и в, и в противостоянии с другими. Вот что будет с миром, если представить себе, что этот вид, ну грубо скажем, победил. Вот зомби-апокалипсис у нас, да? повсюду бродят зомби, шепчут мозги-мозги и потихоньку доедают выживших, а те от них бегают. Что будет дальше, если зомби победят? Да ничего не будет, ну доедят всех и сами развалятся. Ну или так и будут шататься туда-сюда, если вечная подпитка им не нужна. Что будет в случае условной победы не знаю, волков или медведей? Да тоже ничего. Ну расплодятся они, голод начнется из-за нехватки еды. Всякие там пингвины, химеры, вурдалаки, акулы, кракены, они не имеют никакой высшей цели, к которой они могли бы проявить стремление. Люди же. Даже в нашем примитивном мерке, в случае победы, над всеми текущими проблемами долго думать не будут. Они разделятся на несколько вполне ожидаемых и прогнозируемых групп. Часть будет прокачивать города, закатывать все в асфальт и строить небоскребы. Часть наоборот будет сидеть в селе, не знаю, пахать, нюхать цветы, дышать свежим воздухом, гулять. Часть уйдет в вечные странствия по планете и за ее границами, не сидя дольше необходимого на одном месте. Также и с фэнтезийными племенами. Э, э, все, или что там у вас за жанр. В общем, с выдуманными народами. Если вы так уж сильно затрудняетесь сказать, что сделают батызу Зу, когда покончат с Тонари, или орки с эльфами, то может это и не раса у вас такая, а просто там парочка монстров попалась. Это тоже, в общем-то, ничего плохого, только подход другой и радость от игры... Как-то из других мест выжимать надо. Ничего в этом плохого и зазорного нет. Ну вот как-то так. У меня набралось 7 способов понять, где раса, где монстр. Это свои-чужие, или совсем проще, это игрок-мастер. Одиночка это или цивилизация. Похожесть на человека. Если похож, значит раса. Внутривидовые вариации. Правила и способности в этих правилах записаны, культура и планы на будущее. Если что-то еще есть, пишите, пожалуйста, добавлю. Надеюсь, было полезно и надеюсь, вы нашли что-то, чем улучшить или как-то просветить свои игры или сеттинги. С вами был радагаст Если понравилось, увидимся еще. Всего вам доброго.